как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав. Ты на канале Сквозь Терни и к Звездам Сегодня хочу рассказать о проекте МММ Да, были у меня уже ролики на канале Но не об этом МММ ММ Призм, который называется А другом Мне стали писать люди и приглашать меня в Рой МММ И сейчас я объясню, почему этого не стоит делать Если вдруг вы подумали, что вы хотите сюда проинвестировать То я, можно так сказать, вас отговорю во-первых, Мошкин подсосал эту идею, создался проект на криптовалюте PRISM, Призм тут участвует как платежная система, это не от разработчиков, это от сторонних людей, которые ну, для меня лично сейчас они анонимны, но этот проект уже работает более 5 месяцев, все выплаты тут производятся, то есть никаких задержек, каких-то нюансов, переобуваний в воздухе, тут нету тут платят 30 процентов в месяц если вам будет вдруг интересно то плейлист э, с этими видеороликами об этом проекте я оставлю в описании под роликом который вы сейчас смотрите и если вам вдруг уж и интересен ммм какой-нибудь который принимает криптовалюту призм работает на ней то переходите в плейлист ссылка на него в описании и ознакомливайтесь с нормальным ммм а не от мошкина во первых что хочется сказать, если вы вдруг уже изучали МММ Мошкина, то вы знаете, что все ваши монеты переводятся в кошелек к Мошкину и там замораживаются, а вы потом якобы можете выводить только парамайнинг, который капает с этих монет. Тут сразу хочется вспомнить, что у Мошкина в голове бардак, и он уже заявлял там пару месяцев назад, что в криптовалюте призм Паратакс повысился уже 90-95%, и это меня наводит на мысль, что через некоторое время, там, через неделю, Мошкин может вообще сказать, что про майнинг в призм отключили, никому ничего не выплачивают, и все, МММ-рой закрывается, поэтому будьте с этим тоже осторожны. А во-вторых, хочется вспомнить уже кучу проектов, которые были в Рой-клубе. Это всякие морские деревни, Рой-отели, Рой-жилье, Рой-авто, наличный пул. Еще там всякие-всякие пулы, которые закрылись. Хрен кто получил денег, кроме прикорытников Мошкина. Только они на вас заработали, а вы оттуда ни копейки не забрали. Ну или в эквиваленте 1 к 20 какую-то последнюю выплату получили в монете Юми. Хотя это опять-таки было несоблюдение со стороны Мошкина обязательств, где он просто нагло всех кинул. Также хочется напомнить о диктатуре в Рой-клубе, где Мошкин заставляет своих а, партнеров, Назовем это так, потому что те, кто состоят в Рой-клубе, это Мошкина партнеры, которыми он нагло и жадно пользуется Заставляя покупать вилови, какие-то статусы делать, приглашать каких-то людей, отжимает у них структуры В общем, Мошкин просто устроил диктатуру, и тех, кто ему не подчиняется, он просто вышвыривает, обрезает какие-то рефералки, забирает партнеров все должны ему скидываться на личный пул, опять-таки, уже говорил об этом, вступать в Велови и много-много всего. О некоторых моментах я, может, даже не знаю, потому что я особо не слежу сейчас за Мошкиным. Но, к слову, вот сейчас последнее сообщение на Рой Сапфир послушал, и я просто, ну, я поражаюсь. Понятное дело, что здравомыслящих людей в брой-клубе с каждым днем все меньше и меньше, потому что они уходят, уходят а, с этой секты, потому что Мошкин он клинически а, больной человек. Он в этом сообщении, голосовом последнем, заявляет о том, что есть какие-то подземные фермы, они сейчас делают клонов людей, каких-то искусственных людей, и в скором времени нас всех подменят. То есть вы понимаете. Какой бардак у этого человека в голове? Вы понимаете, кому вы вообще хотите отдать свои монеты призм? Человеку, который не имеет понятия, как строится бизнес. Все свои проекты, которые он создавал, он похоронил. Единственное, что он умеет делать, это сосать деньги из людей. Втираться к ним в доверие, Создал вокруг себя какую-то секту из каких-то живых мужчин, ну, оленей всяких, которые несут какую-то чушь, а опять-таки же вам какой-то пропагандой промывают мозги, а подает это все с благими целями, как будто он это все делает, потому что в МММ Мошкина монеты ваши замораживаются. Там хоть и стопроцентная прибыль депозиты удваиваются у вас, но вывести их вы не можете. Тут, конечно, в МММ MMM Призом 30% в месяц вам дают, но тут все здорово. Тут вы монеты сразу выводите к себе на кошелек. Точнее, другой участник МММ MMM Призом вам их переводит. Тут монеты идут от участника к участнику. То есть все работает на смарт-контракте. А тут нет такого, что админ забрал все монеты себе, а потом он их там или пропил, или потерял, или что-то у него сломалось, и все, все остались без монет. Тут монеты идут от человека к человеку. То есть я вношу монеты, тысячу монет, например, а система уже сама находит человека, который должен получить выплату тысячу монет. И я со своего личного кошелька перевожу ему Наличный его кошелек. Вот так тут все здорово работает. В принципе, ссылка на ролики об МММ MMM Призм будет находиться в описании. Можете перейти посмотреть. Посмотрите все видеоролики. Там я подробно рассказываю об этом проекте, которому уже более 5 месяцев. Я в нем нахожусь уже третий месяц. Уже скоро будет, насколько мне не изменяет память. Мне все выплачивается, реферальные бонусы мне выплачиваются, бонусы менеджера мне выплачиваются. В общем, я всем доволен, и это один из лучших проектов, в котором я принимал участие. Конечно же, после криптовалюты Призм. К слову, этот проект и основан на криптовалюте PRISM. А поэтому, господа, товарищи, если вы, может, не совсем знакомы с Мошкиным, то также оставлю ссылку на плейлист «Мошенники призм», там вы можете найти видеоролики о Рой Клубе и о Владимире Мошкине, где я с фактами, с доказательствами показываю, что данный человек трепло. Данный человек не, имеет, не умеет управлять бизнесом. Данный человек мошенник, и он действует только в своих интересах. И вот эти ближние, которые рядом с ним находятся, это такие же люди, как он. И почему это все так происходит вообще? Я просто удивляюсь, как ему удается кидать столько людей. Разбирайтесь сами, хватит слушать одного человека, будь то я или Мошкин. Анализируйте ситуацию, исследуйте несколько источников. О криптовалюте призм полно информации в интернете. Хватит держать деньги в пуле у этого оленя. Создавайте свой личный кошелек И там у вас, скорее всего, доход будет больше, чем в рой-клубе, Потому что, еще раз напомню, Мошкин придумывает, что Парамайнинг уменьшился Еще всякое-всякое Берет с вас комиссии Заставляет вас а, платить в наличный пул Каким-то программистом то есть вы представляете, человек создал инструмент, с помощью которого он говорит «я вас научу зарабатывать, я дам вам свободу, финансовую независимость, только потом требует с вас денег». То есть он построил свой бизнес так, что он не может его обеспечить. Хотя в рой-клубе есть там комиссии были и на ввод, может и на вывод какой-то есть, и реферальный бонус есть, и недополученные бонусы он у вас забирал. Он все это забирал, а потом с вас требовал деньги. В общем, Мошкин, ни один проект у него не состоялся. Он ни один проект не смог не то что довести до конца. Он не смог его даже какой-то минимальный промежуток времени продержать. А что могло измениться за этот период? Мошкин что? Перестал воровать монету у вас? Мошкин стал умнее? Нет, этого не произошло. Он мог стать еще жаднее, и его потребности могли только увеличиться вот он купил там дом за сколько за 15 миллионов или за 5 я уже точно не помню за сколько он дом там покупал пускай даже за 5 миллионов вот а завтра ему захочется уже дом за 30 миллионов купить и как вы думаете с кого он эти деньги возьмет конечно же с вас потому что все его старые обещания были это Вода, которую я еще не видал. Он там в апреле обещал всем увеличить их балансы в два раза. Напишите в комментариях, увеличились у вас балансы в два раза? Я думаю, что не то, что увеличились. Они там, наверное, у половины поуменьшались. Потому что Мошкин опять всех обманул. И вместо возврата монет призм там 1 к 20 вернул вот эту Уми, не спрашивая, нужна она кому-то или нет. Людям нужна монета призм, потому что она имеет ценность, а он раздал какие-то фантики, на ваше мнение он плевать хотел. Поэтому, если вы уж хотите а, поучаствовать в МММ, то участвуйте в правильном МММ и не забывайте о рисках. Ну, тут, в принципе, если вы будете регистрироваться, тут а, на сайте все это прописано, внимательно читайте информацию, смотрите мои видеоролики по проекту МММ MMM Призм, ссылка на этот плейлист находится в описании, там я подробно все рассказываю. Я думаю, Мошкин а, вас даже о рисках в своем МММ не предупреждает, хотя они там грандиозные, потому что Мошкин мошенник и как только ваши монеты попадает к нему все можете с ними прощаться потому что он их уже скорее всего даже продал на бирже и купил не знаю золотой стульчак для унитаза себе как-то так это все работает ну и вспомните вообще вспомните его обещания, его старые проекты и я думаю что вам все станет понятно а если вы еще находитесь в рой клубе то советую вам немножко поумнеть, изучить какие-нибудь другие структуры, хотя бы те, во главе которых как минимум не мошенник а также всем хочу напомнить о лото призм подробнее о нем вы можете узнать по ссылочке в описании переходите смотрите видеоролик это лотерея на криптовалюте призм где в принципе вы покупаете билеты и можете выиграть монеты видеоролики я более подробно рассказываю я никаких там комиссий себе за эту работу не забираю то есть зашел 10 человек скинулось по 100 монет тысячу монет вот эти что банк составляет они все разыгрываются там три призовых места а если побеждает еще участник который зарегистрирован подо мной в мм призом то ему сверху еще идет 10 процентов поэтому если вдруг вы заинтересовались этим переходите по ссылке в описании смотрите желаю всем победы